Если вы чувствуете, что все стихло, это тоже своего рода событие. И событий гораздо больше, чем другие, создающие шум. Если вы плачете и кричите, вы чувствуете, что что-то происходит. Когда вы не плачете, не кричите, не вопите, но просто чувствуете глубокое молчание, вам кажется, что ничего не происходит. Вы не знаете, что это тоже великое событие, гораздо более важное, чем любое другое. Фактически, те другие моменты только мастили дорогу этому. Этот момент был целью, те были только средством. Но поначалу оно покажется пустым, словно ничего не осталось. Вы сидите, и ничего не происходит. Если ничего не происходит, происходит само ничто. И это происходящее ничто очень позитивно. Самое позитивное, что только бывает на свете. Будда назвал это ничто нирваной, предельным. Позвольте ничто, лелеете его. И пусть оно происходит чаще. Встречайте его радушно. Когда оно происходит, просто закройте глаза и наслаждайтесь. И оно будет приходить чаще. Это сокровище. Но поначалу я понимаю, так бывает с каждым, есть множество вещей, которые люди называют всплесками. Когда эти всплески исчезают и случается реальное, они не имеют никакого понятия, что это такое. И им просто не достает всплесков. Им хочется, чтобы всплески продолжались. Может быть, они даже вызывают их усилием, но это все портит. Подождите. Если всплеск происходит сам собой, хорошо. Но не вызывайте его усилием. Если случается всплеск молчания, наслаждайтесь им. Вы должны ему радоваться. Вот в чем несчастье мира. Люди не знают, что, есть что. и что. Иногда радуются собственному несчастью. А иногда, когда следовало бы радоваться, когда счастье очень близко, становится несчастным.